Сразу скажу, возможно будут спойлеры. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Власан, и сегодня у нас будет рубрика "Мое мнение о сериале". Пищи блок. Да, я посмотрела этот сериал. Изначально я не хотела его смотреть, потому что я смотрела других мнений насчет этого сериала. Все говорили, что это плагиат их фильмов и также очень популярного сериала Stranger Things, так в переводе Очень странные дела. И я такая, блин, что? Я посмотрела все эти мнения, раскрытия, и такая что? И я не буду это смотреть. Но совсем недавно, как-то вчера, я сижу в интернете, смотрю закрытую школу, да, на человека закрытую школу. Вот, и мне вылезает реклама, то, что вот, приходите по нашей ссылке, вы можете посмотреть пищеблог. Я такая, вау! То он вышел на простор интернета. Ну, просто предыстория, потому что до выхода в интернет его можно было посмотреть только на платаной платформе это киностудии. Каукей, okay, да, давайте посмотрим, почему бы нет Такая обложка сериала данного. Она очень красивая, интересная. Почему бы... Я начала смотреть, все было очень интересно. Мальчики поехали, мальчики приехали в лагерь подсветник. Сначала подумала, что это оттылка может быть... Ну, когда я увидела, что лагерь называется Буревесник, я такая... М -м, это что, отсылка к мультфильму Буревесник? Ну, может быть, нет, может, это, конечно, совпадение, не знаю. Я так не думаю. Я смотрю, смотрю, и тут просто... Порнография. Ладно, может, это... Я такая подумала, может, это один раз, окей, ничего страшного. продолжаем дальше смотреть. Потом тут включаются светодиоды в этом сериале. И их конкретно на протяжении всего сериала, их очень много. Конкретно. И вообще было бы прекрасно, но... Просто когда ты смотришь, и вдалеке вот персонаж, а вот там вдалеке светодиоды, и ты смотришь назад, и такой типа... У них что, лес горит? Ну потому что светодиод был включен оранжевым. И я не могла понять... Либо это у них закат там был, либо у них там что-то горит А На самом деле это очень красиво выглядело, но я просто не понимала смысла И я такая сразу подумала, блин, это что, отсылка реально к, к очень странным делам? Не понял Вы понимали, в очень странных делах в третьем сезоне было очень реально много а, светодиодов таких красивых Ну типа я такая, хм, это что, копирка? Дальше смотрю, смотрю, и там потерялся, короче, мальчик, Но ну, это уже почти под конец, но неважно. там потерялся мальчик, вот они идут по лесу, вот там скриншоты, и я такая, типа, ребят, камон, там реально просто это, я не знаю, может это, конечно, реально совпадение, а может это стопроцентный плагиат из «Очень странных дел» в первого сезона, где, ну, если вы смотрели, то там, когда потерялся Вилл в «Очень странных делах», да, э, там пошли его искать хоппер, его полиция и волонтеры. И вот эта картинка, она очень похожа, типа, с пищеблоком, ну вот и сравните ну типа, блин, реально, это, я не пойму, возможно, может быть, это плагиат, а может быть, это просто совпадение. Фактически совпадение должно происходить постоянно. Ведь есть столько критериев, которые могут совпасть. Но так не случается. Но меня прямо эта картинка капец как убила, она очень похожа была, прямо вот копирка. И я такая, вот. Вот свет антиодов реально отдохновенна была. И это все было в лесу. Я сначала такая подумала, ну, может, это было от колец. но ну, там же были, там же была олимпийская смена, и, возможно, это так ярко светит кольца. Но когда главный герой уже далеко от этих колец, фактически, и сзади него горит красный свет, и ты смотришь и не понимаешь, типа, что это? Либо это кто-то горит сзади, либо у них еще закат. Да, закат э, уходит. Но на самом деле это все смотрелось очень красиво, но в, если не задумываться, то, то это очень красиво. Сначала не поняла, почему сериал назвали пищеблок. Ну, типа, я смотрю, я не понимаю, почему его назвали пищеблок. Ну, типа, почему камон? Там же говорится: там вообще говорится: пищеблок ну, как бы вообще не складывается, да? Но под конец, я не буду спойлерить, почему его назвали Пищеблок. но под конец сериала я уже поняла, почему назвали Пищеблок. Это что-то мега странное. Ну, сериал мега странный и очень интересный. И если все это сложить, мега странный сериал. Странный интересный сериал, и если это все перевести, получается «Странные дела». Если не думать о очень странных делах, то в общем сериал очень классный. Он очень интересный, он очень завораживающий. Ты в просто не понимаешь, что происходит. Ты думаешь, что кому он тут происходит? Единственный русский сериал ужас, ну ужасики наподобие фэнтези и ужас, который мне понравился. Да ты че? На самом деле я не смотрю русские сериалы ну очень редко, очень редко решила посмотреть ради интересно и мне очень правда понравился этот сериал он завораживающий он со смыслом но он загадкой и он вовлекает чтобы вы понимали, я сериал посмотрела за 5-8 часов ну я где-то примерно начала, наверное, часов 5 вечера и закончила 2 часа ночи, потому что Настолько интересен сюжет, что ты не хочешь а, просто оставлять эту серию на другой день. Ты хочешь досмотреть все сразу. Особенно, когда ты понимаешь, что там всего 8 серий, Это ты такой... Зачем растягиваетесь, если можно досмотреть весь сюжет сейчас? Замечательно. Вот кто-то со мной не согласится, кто-то скажет, да фу, Настя, это уже ужасно, как можно смотреть вообще этот сериал? Это же русский сериал! Но ну, я вам скажу, и что, что это русский сериал? Мне очень интересно... И я ставлю большой респект режиссеру, сценаристу, постановщикам, массовке и актерам. Большой-большой респект и лайк, потому что мне очень понравился ваш сериал, то есть пищеблок, Он очень интересный. Сюжет прямо не дает, знаете, как-то разделить его на следующий день. Ты хочешь посмотреть все сразу и все за один день. Ну, кстати, знаете, про актеров сразу, сразу скажу, мне очень понравился, как играл Петр Назаров, это почти, как я поняла, у него была главная роль, потому что он был везде, остальные актеры тоже сыграли круто, но в начале, в самом начале скажу, когда у них была линейка, они, ну, у них был привод, Пионеры, у них было собрание в лагере, да. Как знаете, обычно в лагерях проходит линейка, там все говорят, вот у нас сегодня гость, тыры-пыры-пыры, вот то же самое было в пионере. типичный русский лагерь, да. Переводили кадр на пе Петра, Петю, короче, переводили кадр на Петю, еще девочка стояла, она снималась в родкоме. И я бы сказала, что девчонка немного переигрывала. А, то есть, ну, она стоит на линейке, она такая... Нет, может, она, конечно... Был у нее была роль то, что она девочка, пионер. И типа, ух, такая веселая, прям, моя конфетка. <пишут> вот. И мне показалось, что она в этой части немножко переиграла. В общем, я вам советую для просмотра. И не зря там стоит оценка 7,5 на кинопоиске. Вот, кинопоиск, извиняюсь. Вот такое мое мнение о этом сериале. И если оно вам понравилось, то, конечно, поставьте мне лайк за мое старание. Подпишись на мой канал, чтобы не пропускать мои влоги, мои челленджи и вообще мои ролики. И не забудь, конечно, поставить колокольчик. И что ж, припасни, кстати, это видео своим друзьям, чтобы они посмотрели такие... Наверное, стоит смотреть этот сериал. Ну а что ж, а пока лайк, подписка, пока.